Здравствуйте, друзья! Программа, на самом деле, в прямом эфире. Сейчас у нас полдень, если смотреть на часы, и э, в рабочий полдень мы встречаемся с человеком-ледоколом, с человеком, у которого всегда есть свое искреннее мнение и убеждение по любому вопросу, связанному с политикой внешней внутренней. Это Марк Анатольевич Соркин. И с ним мы обсудим истерию, э, которая сейчас э, доносится уже истерики из Украины, от их, ее политиков и политологов, по поводу того, что что Запад каким-то образом собирается дружить с Россией без зайца. Помните мультик, да, «Со мной без зайца дружить нельзя». Ну вот этот заяц остается где-то там э, за пенечком спрятанной, торчат только его смешные ушки, а Россия э, вроде бы как э, и не хочет, но ее тянут и Трамп, и Макрон, некоторые против, но тем не менее. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Ну, извините за долгую подводку, вам слово объясняйте, что происходит, почему нас так сильно вдруг захотели полюбить, нету ли здесь какого-то хитрого подвоха? Вы помните, Сергей, когда мы с вами разговаривали о Пасе, я сказал, что меня поразило, как торопились европейцы, что для них не сочные, тогда я сказал, что... Сейчас есть три силы, которым желательно протянуть на свою сторону российский меч. Это Европа, Европейский Союз, это Америка и, конечно же, Юго-Восточная Азия, в основном Китай и рядом где-то Индия. Таким образом, мы это видим и сейчас. Дело в том, что накануне подписания очень серьезных договоров с Китаем, Вдруг, ни с того ни сего, Макрон начинает срочно, усиленно приглашать э, президента России в э, Париж. Зачем? Закидывается, извините меня, удочка с гнилым мясом, как там на крупного карпа, да? А вот как бы Россия отнеслась, если бы назад пригласили э, в джи А что там делать? Слону по коридору раскачивать? Решений там никаких принять невозможно. То есть подтянуть ее в некий клуб для того, чтобы вроде как показать, на чьей она стороне. Тут же включается в дело Трамп. Я очень даже за, если кто-то выдвинет инициативу. Нельзя исключать того, что Трампу нужно выполнять обещание, наладить отношения с Россией, он перед выборами стоит. Но я не думаю, что это является определяющим. Скорее всего, определяющим является то, что Америка ничего не может сделать с юго восточной Азией. По сути дела, она отступила перед Северной Кореей. Она вынуждена отступать перед Китаем. А ведь рядом стоят такие страны, как Южная Корея и Япония которые, в общем-то, не очень довольны наличием э, оккупационных войск на их территории. И кто знает, чем это все закончится? Тем более, извините меня, э, Ким Чиным, он э, с, заявил о том, что, в общем-то, объединение Кореи – это вопрос э, ближайшего будущего. И не случайно эта железная дорога открылась и так далее и тому подобное. И понятно, что поскольку э, если Южная Корея достаточно сильна экономически, то Северная Корея сильна военным путем. И понятно, что, собственно говоря, никакая буржуазная демократия перед пролетарской диктатурой не уставит. Поэтому это понятно, что это будет не объединение, а поглощение Северной Кореи и Южной. И вот это вызывает очень большие, будем говорить, опасения у Америки. Она находится, по сути дела, перед провалом своей политики в Южных морях. И здесь, опять-таки, что сделать можно? Любыми путями на гнилой конфетке оттянуть Россию от союза с Китаем. Удастся это. Думаю, что нет. И не случайно вот на Совете Безопасности он впервые на моей памяти с согласованной инициативой выступили и Россия, и Китай. По сути дела, все эти ракеты малой и средней мощности, которые Америка может поставить в Европе, они для России серьезной опасности не представляют. После выхода в серию э, ТОР-2М и ТОР-3, это, извините меня, декорация. Да, а на подходе С-500, и тут э, уже, как говорится, с этими шутками шутить нечего. Сейчас стоит вопрос, кто первый увидит в космос сверхтяжелую боевую ракету. А американцы могут это сделать только на российском двигателе. Все эти сказки про Илона Маска – это... Знаете, для бедных. И здесь она в этом плане проехала. Поэтому, как говорится, если не можешь драться, обмани. Старый принцип буржуазной политики. Удастся обмануть или нет? Не знаю. Вопрос заключается в том, каким образом будет сформирована будущая, как говорится, правящая структура какие люди заполнят эту ситуацию. А так, технические возможности для этого есть. И вот на фоне этого выглядит э, очень смешно, я бы даже сказал, ну, крайне неприлично поведение в Киеве Нитальяк. Там же рассчитывали на некоторые, как говорится, э, будем говорить, преференции какие-то там, на некоторое понимание позиции Украины. И этот, будем говорить, гарканье слава Украине, героям слава, вызвало только раздражение у израильского президента. И, кстати, предвидя этого, он позволил себе символический жест, когда его жена бросила хлеб на... Извините меня, когда встречаете хлебом соли. Бросить хлеб – это означает полное пренебрежение к тому, кто этот хлеб подносит. Более того, Нетаньяху позволил себе посмеяться, заявил, что а мы специально это с женой обговорили, чтобы было повеселее. То есть Нетаньяху рассматривает этот визит э, как нечто комедийное. У него есть один вопрос, чтобы Украина взяла на себя выплату пенсий э, тем гражданам Украины, которые сейчас живут в Израиле. Больше он ничего нет. Не как говорится, какие-то торговые отношения. А что, собственно говоря, Израиль купит на Украине? Что? Землю для обработки? Ну, может быть, но там слишком много народу толпится. И дело в том, что китай это уже заранее проплатил определенные э, гектары земли. Если не память изменяет, 3 миллиона гектаров южных. Поэтому кто, собственно, туда залез? И здесь, понимаете, опять-таки я вспоминаю, как однажды, уже давно я вам сказал, как сказали мне мои товарищи бывшие из Киева. Запад нас кинул, а Россия не простит. И вот сейчас у них положение, знаете ли, вот как у повешенного будущего, под которым стоит табуретка, и она вдобавку всему еще и считается Он вроде пока еще жив, но это, как говорится, явление времени. На мой взгляд, проект под названием «Государство Украина» зашел в окончательный этап, И сейчас на месте Украины я не удивлюсь, если появится Киевская область, Херсонская область, Одесская область. Черниговская, Сумская, Кировоградская, Херсонская, Николаевская. И куда все эти области пойдут? Что может дать им работу? Что может обеспечить заказы по их профилю? Я думаю, это понятно. И здесь, как говорится, поэтому такая истерика поднялась в гоп -стоп компании киевской. И, и прежние, и нынешние. Хотя, собственно, если честно признаться, друг от друга они ничем не отличаются. Эти ребята внезапно обнаружили одну простую истину. Если хочешь с кем-то бороться, если хочешь развиваться, опираться надо прежде всего на свои силы. А не на песню типа «Запад нам поможет». Вот и все. По сути дела, заявление Макрона о том, что ему видится Европа от Владивостока до Лиссабона, говорит о том, что в ней места Украины-то нет, а возможно и Польша. Анатолич. Ну вот сегодня по поводу Польши вы слово сказали, а у меня сразу как у собаки стойка такая, да, хвост туда, морда сюда, уши поднялись и нос заработал. Смотрите, Александр Сосновский говорит, ну вот поляки с одной стороны предъявы бросают России вдруг ни с того, ни с сего, обвиняя ее в аннексии, а с другой стороны материальные претензии на 800 миллиардов долларов э, Германии или Евро, я не помню уже точно. И вот поляки, они почему-то вот такие э, парни лихие, веселые, им всегда хочется получить большего, а в итоге их шпагат заставляет их ягодицы расходиться так в разные стороны, что и что страны и не остается. Э, здесь ситуация простая. Э, понимаете, когда у тебя глаза шире твоего желудка, тебя ждет, извините меня, запор или понос. Уж извините за грубость. Вот. окончится а вся эта история, позвольте мне сказать, 1772 годом. То есть, разделом Польши между, ну, сейчас уже не три государства, а три государства поделили. Сейчас поделят два. Скорее всего. Дело в том, что по сути дела, Польша защиты-то не имеет. И не случайно то же самое кареба кричит. Но «Ну скажите вы, где границы ваших, так сказать, интересов? Ну, ответьте, ясно. Понимаете, в чем дело? Тоже появляется некое отрезвление. Ведь они с Украиной заигрались. Ведь они кричали, что мы там и Белоруссию под себя возьмем, тоже Корею, и, э, так сказать, и Кубань, там, и Воронеж, и там, я же, Смоленск и так далее. И, и что? А вот то, что они очень сильно разозлили Германию. И дело в том, что, ну, я по поводу Меркеля уже ничего говорить не буду. Она хромая утка, она уходит, и вряд ли она останется канцлером. А вот новые канцлеры, они вряд ли Польшу простят Селез. Они вряд ли Польшу простят Гданьск. По сути дела, у Германии практически отняли выход в Балтийское море. Если в Северное Гамбург еще остался... То Киевский порт, собственно говоря, он хереет. Нет выхода для торговли в то же самое Балтийское море, в то же Швецию, в Россию, наконец, в Финляндию и так далее и тому подобное. И ведь не случайно сейчас Путин собирается в Финляндию, где среди вопросов стоит вопрос об Украине. Как я понимаю, на мой взгляд, может быть, я и ошибаюсь. Обговаривается ситуация, когда на месте Украины останется 26 областей. И надо будет решать, куда они пойдут. Ну, четыре западной области, честно говоря, мало интересует. А вот юго-восток и центр Украины – это вопрос серьезный. Здесь э, наши люди, и, как говорится, нельзя допускать, чтобы они гибли от голода, от холода и прочее, прочее, прочее. Поэтому судьба, собственно говоря, э -э, лимитрофов, она будет такая же, как в прошлом веке. Э -э, кто поумнее из них, типа Венгрии или Чехии, или Словакии, те, как говорится, себе спокойную жизнь обеспечили. А вот те, кто, понимаете ли, задирал хвост выше крыши, и этот хвост начинал им самим вертеть, ну, что ж, получите, распишитесь. Да, Марк Анатольевич, ну давайте вернемся к большим игрокам, самым взрослым. Ведь э, для того же Трампа э, вообще э, Украина что-то непонятное, до сих пор непонятное. Э, фамилию Зеленский он знает еще хуже, чем фамилию Порошенко. И не вспоминает, пока ему не подскажут, что это за фамилия, к чему она привязана. Вот э, на ваш взгляд, все-таки... Э, у американцев вот эта вот борьба э, единство и противоположности, да, и правой и левой ноги, они чего больше хотят? Покостить Россию с помощью Украины или послать ее куда подальше и, в общем-то, заниматься другими интересными вещами, где у них есть перспективы реальные, конкретные. Сергей, у Америки одно желание это доминировать во всем мире. Для этого она будет использовать любой механизм, даже не зная. Что это за механизм? Вот ему скажет кто-то, вот если ты нажмешь на этот рычаг, вот та, как говорится, стопа ударит по твоему потенциальному противнику. А что внутри механизма? узнать ну, не знает. Да и не хочется Его задача устранение конкурентов и продолжение доминанты своей в мире, глобальной доминанты, а это уже невозможно. Значит, нужно создать, подтянуть новые союзы, даже не союзы, а подтянуть новых сателлитов, новых клиентов, новых вассалов для того, чтобы их руками чего-то добиться. Как это получится? Ну, не уверен. Понимаете, в чем дело? Ситуация такая, что сегодня Америка раздражает весь остальной мир беспредельно. Уже даже самые надежные ее, как говорится, вроде сателлиты, и то бурчат. И не случайно вот эта история с Гренландией, когда с Гренландией продаж не получилось, один английский деятель заявил, да вы лучше и Англию купите. 10 триллионов евро и все, и без всяких проблем. Понимаете, в чем дело? Это, конечно, никто не собирается этого делать, это, конечно, сатирическое такое высказывание, но оно свидетельствует о неприятии торгашеского подхода определенного. Если они сами кого-то покупают, это нормально. А когда покупают и давят их, это им не нравится. Сохранить доминирование во всем мире Америке не удастся. Нет для этого ни военных возможностей, ни экономических возможностей. Ведь Америка сейчас находится под взведенным купом. Стоит только странам БРИКС отказаться от использования системы SWIFT, и все. С экономическим доминированием Америки закончено. Ему вот сколько угодно восклицать, что там у них там оборот, там есть такой бывший, э, так, ленинградец один, Вайнер. Да вот, у Америки там 2 триллиона, там полтора, три, десять. А что стоит эти триллионы, если доллар откажется принимать? Скажут, да не будем мы его принимать, не нужен он мне. Мы будем на своих валютах работать или новую придумаем для взаиморасчета внутри себя. И кто хочет на что-то покупать, пусть эту валюту закупает на бирже. И все. Американская доминирование кончится. Что останется? Воевать, а воевать она не может. И нечем воевать. Извините меня, я делал анализ. Значит, где-то примерно триллион. Америка тратит на военные расходы, ну, даже чуть побольше, наверное, и на содержание своей инфраструктуры. Так вот, извините меня, 70% этих денег тратится на инфра содержание инфраструктуры. На НИОКР не тратится даже десятой часть. Извините меня, они показывают новую ракету, то есть э, переработанный Томагавк, А нового-то нет. И выражение «болт» мне вообще понравилось. Когда я спросил, «А почему у нас нет гиперзвука? Вдумайтесь, он ответил, потому что русские его у нас украли. Ну, что еще можно сказать по этому вопросу? А, а у них не сохранилось черновиков этого гиперзвукового оружия? просто вот... а, вот. Понимаете, поэтому здесь такая ситуация. Буржуазный мир в тупике. Обеспечить благосостояние всех он не может. Она а подходит такие серьезные страны с таким большим количеством населения, как Китай, Индия, Индонезия. Извините меня, Бурлит и волнуется Африка, а там тоже население хочет нормальная жизнь. А капитализм не может этого обеспечить. А это значит, что рано или поздно станет вопрос, а зачем нам нужен этот капитализм, если он нам нормальную жизнь не обеспечивает. Поэтому здесь мы находимся перед серьезными глобальными потрясениями. Как они будут выглядеть, трудно сказать. Где начнется, тоже трудно сказать. Но я думаю, первая же ближайшая война, первая же, она, вот допустим, даже с Ираном, она резко обострит эти противоречия и поставит капитализм на грани уничтожения. Марк Анатольевич, вот здесь я вопрос, который обсуждали мы с американскими, с российскими экономистами, политиками, э, экспертами. Я хочу и с вами хотя бы коротко сегодня, а глубоко и расширенно, может, потом как-нибудь поговорим. Э, представьте себе ситуацию, когда действительно в тар летит вот эта экономика вот этого развитого капитализма. Э, случ, случился мировой кризис. И вот к этому кризису какая часть мира больше подготовлена? Э, вот бедная Африка, которая привыкла жить первобытно общинным строем, Евросоюз со всеми вопросами проблемами, Россия с этими утятами, навольнятыми и патриотами, трудящимися. США с э, э, реднеками, ржавым поясом и двумя побережьями, такими вот э, всеми вот радужно красивыми, замечательными. Или Китай промышленный, производственный, который прошел через тяжкие лишения, но создал свою экономику непонятную, то ли капиталистическую, то ли коммунистическую. Вот э, кризис мировой, страшный кризис. Кто выйдет из него победителем без войны, если без войны удастся его провести? Вы позволите мне обратиться к классику? Значит, Пушкин, Евгений Онихин, зато читал Адама Смита и был глубокий эконом. И часто рассуждал, кто как живет, как государство богатеет. И почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет? Выживет тот, кто имеет простой продукт. То есть который способен к автарке, который может обеспечить свою страну сам, без внешних поставок продовольствия, полезными ископаемыми, которые нужны для, опять-таки, получения простого продукта. Вот и все. Понимаете, тут можно крутить самые разные схемы, но они всегда упираются в финансы. А финансы в период кризиса ничего не значат. Значит, только одно, есть у тебя ведро с картошкой и кусок сала, или его нет. Все. Понимаете, на мой взгляд, экономика – это вообще не наука. Это способ ведения хозяйства. Наука – это политэкономия. Там, где разбираются, извините меня, соответствующие структуры, привязанные к базису, то есть к способу производства. А капиталистический способ производства не способен это сделать. Почему? Потому что его главный экономический закон – максимальная прибыль, максимально короткий срок. И не случайно, извините меня, сейчас простого продукта производится все меньше и меньше. А в основном перешла вся игра в виртуальный мир. В торговлю фьючерсами в электронном виде. И естественно, когда будет тяжелый кризис, мы с этим столкнулись. Извините меня, кто легче всех перенес кризис 2008 года? Россия. Почему? Потому что растет пшеница, потому что хрюкают свиньи, мучат коровы. Голочат гуси. Точка. Я не говорю там о хамоне и э, фуагра, там этом Страсбургском э, паштете. Да? А это, собственно говоря, изыски никому не нужны. А вот кусок сала и ведро картошки. Оно может спасти жизнь. Тогда и у Украины э, есть шанс выкарабкаться, потому что э, пока землю у них не отобрали, у украинцев, они еще что-то могут себе позволить. Э, климат хороший, черноземы хорошие. Прекрасно. Но как только... Да. только... Есть одно но. Дело в том, что на Украине отсутствует сколь серьезно крупные сельскохозяйственные предприятия. Никогда, извините меня, 5 гектар земли не позволят в полном объеме получить то, что надо. И не случайно весь мир так или иначе шел к появлению больших сельскохозяйственных площадей, где можно организовать правильный севооборот, где есть участки для выпаса скота, где есть, понимаете ли, возможность дать земле отдохнуть определенное время, да? где необходимо провести те или иные мелиоративные работы, то есть где-то или убрать лишнюю влагу, или туда доставить. Понимаете, в чем дело? Опять-таки говорю, буржуазное хозяйство не позволяет это сделать. И не случайно во всем мире сельское хозяйство было дотационным. Только в Советском Союзе оно давало продукт и не было дотационным времена, как говорится, Сталина, и благодаря, собственно, этому сельскохозяйственному производству мы в войне-то выстояли. Все-таки, извините меня, 34 миллиона человек прошло через армию Великой Отечественной Отечественную войну. Их оторвали. Марк Анатольевич, но вспомните, чего нам это стоило. И э, перегибы, и ошибки, и поезда голодающим по, по Волжье, слали эшелонами э, зерно. И на Украину Сталин сла слал хлеб, потому что э, местные хрущевы устроили там вот но эту и... вот показуху с планами и реализациями. То эти люди имеют свои отчествами и фамилии. Это и Посташев, это и Кассиор, это и Рединс. И, понимаете, с них очень жестоко за это спросили. Очень жестоко. Но дело в том, что, вы поймите правильно, мало того, что было засуха на Украине. Почему больше всего ударило по Украине, по Волжию, по Казахстану не так, и по Кубане. А потому что, вы же помните, 1932 год, собственно говоря, первый год коллективизации на Украине. И соответствующая пропаганда говорила, вас все отнимут. И поэтому, извините меня, ведь земли-то на Украине пахали на быках. И этих быков две трети скушали. Я смотрел статистические отчеты. спаханной земли было, ну, половина, по сравнению, допустим, с 29-го года. Половину спахали, Плюс засух. Вот, например, будем так говорить, ведь Советский Союз дважды поражал тяжелые засухи. Это 1932 год и 1946. Но в 1946 уже не было этих проблем. А ведь это первый послевоенный год. И тем не менее в 1947 году отменили карточки. Вот что такое социалистическое производство. По сути дела. И это реальный факт. Понимаете, в чем дело? Поэтому я не вижу в этом вопросе будущего Украины. Частное землевладение, оно никогда не бывает э, прибыльным. Оно никогда не дает того продукта, который надо. Оно всегда децессованное. Понятно, Марк Анатольевич, время подходит к концу сегодняшнего нашего разговора, я не обсудил с вами и половины того, чего хотелось бы обсудить, тем более приглашаю вас продолжить этот разговор в один из ближайших дней. Вот 24 числа у населения соседней страны день незалежности, давайте после да, празднования... Они закрывать не будут. Мы просто после этих праздников, по-моему, суббота как раз 24 вот после, после них мы с вами 20. в понедельник, 20. во вторник... Дело в том, что в субботу вечером, в 6 вечера я должен буду уехать. И вот до этого момента, пожалуйста, к вашему слову. Спасибо. Значит, тогда в субботу постараемся до вашего отъезда обсудить с вами ближе к полудню, что там происходит в Киеве, не произошли ли беспорядки и кто кому э, ну, Зеленский. Там будут беспорядки. Что-то я в этом не уверен. Я тоже не уверен, но, тем не менее, пугают украинцев. Говорят, смотрите, ай-яй-яй, будет ай-ой-ой. Марк Анатольевич, спасибо огромное. До встречи, до субботы. До свидания. Итак, дорогие друзья, Марк Соркин Ой. в эфире программы «На самом деле». Прервемся ненадолго, скоро вернемся и продолжим. Пока.